Нет, блять. Оп! Оп. оп! Сука, блядь. Вы видели? Вы нахуй видели, блять, куда топор полетел? Она же по мне не попала. Я не знаю, кто такой Робский. Ребят, кто такой Робский? По-моему, ну, это остается. Поэтому это, по-моему, это хуйсос какой-то, который видос не делает. Все нарезчики а, ну да. лизовский помните об этом. <связывающий> Все нарезчики это проект убийны. Кремль боты. Праведливо. Еще подтверждаем. <связываем> Не знаю, я пытаюсь.